У них здесь как свой променад. видишь, там собачками гуляют, такие красивые тетенькие всякие Да Офигеть, я еду как в театре просто Тогда едь прямо через этот светофор, а там потом повернем налево и вернемся по шестое Вот по подруги черненькие Да, смотри, недорого, наверное С пивасиком Сейчас у тебя байка тожмут. Да. <свистит> Они причем тут добролю, добро тут, блядь, доброжелательно. Ну да, конечно. Ой, бля. Что? Дорога плохая. О, барбекю. Ну вот, видишь, вижу, как тут все вообще цивилизовано. Ну, у них парк, отдыхают А вот и даунтаун А вот и даунтаун, вот да Сейчас на Лос-Анджелесе налево поедем Давай, давай Потом вернемся по шестой Видишь, они уже закончились Все, а уже здесь нормальный район, да, пошел? Ну так, поднимите. Не, ну как бы адекватно, так скажем.